Авиаполк в Смоленской области пополнит два вертолета Ми-8 амшвн Это современная модификация многоцелевого вертолета армейской авиации, которая способна развить скорость до 280 км в час. Два вертолета Ми-8 «Амдшвэн» новейшей модификации для подразделений специального назначения получит отдельный вертолетный полк, дислоцированный в Смоленской области. Об этом сообщили журналистам в западном военном округе ЗВО. Дислоцированный в Смоленской области отдельный вертолетный полк армии ВВС и ПВО Западного военного округа в этом году получит на вооружение два новейших многоцелевых вертолета Ми-8 МШВН, говорится в сообщении ЗВО. Отмечается, что Ми-8 МШВН является новейшей модификацией многоцелевого вертолета армейской авиации, в котором реализовали новые инженерные решения, повышающие боевые возможности и живучесть машины. Новая версия вертолета оснащена комплексом обороны Президентс. Максимальная взлетная масса машины увеличилась до 13,5 тонны, а скорость полета возросла до 280 км в час. Ранее индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков отметил, что технический облик Ми-8 Антшвен сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. По его оценке, некоторые особенности этого модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Новый вертолет разработали в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8 Амшвен стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Вертолет также оснастили новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием. Адаптировали под применение очков ночного ведения. Для повышения боевой живучести машину также оснастили цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету осуществляют постановку помех и выброс сложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава полгрузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыли съемной облегченной кевларовой броней. Всем спасибо за просмотр.